Меня не слышишь, я тебя не слышу Забывай мои глаза, я забуду как. Слова летели. тебя не слышу, забывай мои глаза, я запуту, как ты дышишь, Забывай мои глаза, я запуту, как ты, ты лежишь, Забывай мои глаза, в твоем спрятаны чувства не достучаться до них словами снова ком горле, ты сделал боль. В темноте засыпаем Я лучше растаю, как лед в океане Растрачусь, как мелочь, прогуренном дворе. Я же не дура, все понимаю, остановись. Ты меня не слышишь, я тебя не слышу, забывай мои глаза, я забуду, как ты дышишь, ты меня не слышишь, я тебя не слышу. Забывай мои глаза, я забуду. Боги, где лежат твои ключи? Я забуду все цветы и тот холодный вечер Минск вокзал и то, о чем просил. Ты забудешь ужин, свеч, что я твоя на вечность. Мои голые плечи, жаль, что мы покалечены на мне. Я тебя, не слышу. Я тебя не слышу, забывай мои глаза. Бывай мои глаза.